Центр ипотечного кредитования представляет акцию «Неделя новостроек без первоначального взноса». Звоните 25 18 20. Город Якутск. Улица Петра Алексеева, 17. ТЦ «Золотые ворота». Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.